Лисичка спит Она устала Целый день Она играла Я так люблю тебя, моя любимая подружка Пушистая мягкая подушка Проснулась, глазки открыла ну что же, пора вставать. Но тело мое не гнулось. Нужно еще поспать. Мне нужно то, чего в природе нет. Желания странное, но ведь не станет худо. Так хочется, ты мне поверь. Простого, сказочного чуда.